Что касается города, есть пожелание, чтобы э, в принципе вот это совмещение главы муниципального образования и ну, ради состава депутатов, да, это я считаю нормально. И второй вариант, он тоже в законе предусматривается, когда глава муниципального образования, он же глава администрации. Но здесь по городу э, другое. Мы сегодня четко хотим видеть, чтобы э, глава администрации города избирался прямым волеизъявлением граждан, а не депутатами городского собрания. У меня такое предложение. Хорошо, мы его услышали. Вы э, потому посередине... что уже вот эти вот э, схемы, договорники, э, когда депутаты продвигаются из одной партии, потом эти депутаты дружно поднимает руки за рекомендованного главу администрации и это уже шаг за шагом, вот говорили о кланах, да действительно это же там не Окон Нахашкиев не, не кто-то другой и, и не Бурулов, а это Ильмжинов назначал, депутаты дружно голосовали, это Орлов назначал, депутаты дружно голосовали сейчас мы опять сохраняем эту схему которая как раз и вызывает недовольство граждан наших, которая влечет за собой коррупцию, депутаты безработные, большинство их из одной партии, поэтому тут в корне надо менять нам закон о местном самоуправлении, хотя бы 50% депутатов избирать по одномандатной схеме, а 50% представлять подпартийные. И прямые выборы, и там же предусматривать отзывы глав, вот, чтобы мы не могли терпеть главу, которая не умеет работать, не показывает результаты, а тем не менее он успешно сидит годами в своем кресле. Поэтому отзыв избранных глав должен быть обязательно, предусмотрены критерии, по которым это осуществляется. Я считаю, что вот сегодня это надо начинать делать именно с нашей столицы. Потому что вот появление вот этой фигуры Трапезникова, э, конечно, оскорбляет многих людей здесь, люди недовольны, и вы как бы не прятались и не уходили от решения этого вопроса, этот вопрос будет оставаться острым долго, судя по всему, э, ну это мое личное мнение. И, э, Вместо того, чтобы разрешить конфликтную ситуацию, да, здесь никто не хайпует, как у нас с Анатолием Васильевичем разговор был. Да? Тогда, когда я предлагал на прошлом заседании рассмотреть резолюцию, я думаю, что Бату Сергеевич, находясь в этом зале, выиграл бы от того, чтобы, допустим, дал бы мне возможность, порекомендовал бы депутатам просто зачитать резолюцию. Это же просьба 5 тысяч, 5 тысяч человек, это не личная моя просьба. Они мне поручили, обратились ко мне зачитать эту резолюцию. И нужно было только его послушать. И все. Никто не настаивал на обсуждении, прям срочно, понятно, разговору не готовы были. Поэтому тут тоже э, все мы понимаем. Вопрос заострен. Молодежь, которая вышла на площадь, она сегодня не отказывается. Они готовы продолжать. Судя по их заявлениям, вы видели, да, и по телеканалам, и вот э, на заседании политклуба они сказали, мы, не, мы от этого не откажемся. Вот кому нужен этот конфликт? Когда его можно грамотно, спокойно э, обойти, пусть Трапезников участвует в прямых выборах и пройдет, ну что ж. заявления граждан. Спасибо, спасибо за пожелание. Я думаю, что мы будем двигаться поэтапно. Пожалуйста.